Всем привет! Сейчас я расскажу о своих ластах. Моя модель называется Maris Razer Soft. Так, есть еще модель такая же Maris Razer Pro. Отличие ее по жесткости и вот этих. Это серые это мягкие лопасти, черные соответственно пожестче. Для чего это сделано? Это сделано для подбора по весу. То есть если человек весит более 100 килограмм, ему нужны лопасти черные. Так как они пожестче, грибок будет более эффективным. Соответственно, я вешу меньше 100, допустим, там, и люди, которые там весят 80-90 килограмм, для них вот такие вот ласты придумали серые, вот. Тоже, чтобы грибок был более эффективным для этого веса. Вот. Если, значит, на маленький вес взять черные лопасти, грибок, конечно же, будет теряться, потому что ему нужно будет либо иметь какие-то прокачанные мышцы в ногах, чтобы попробовать вот это вот сгибание в воде лопасти, чтобы эффективный грибок был. Вот. Чем ласты хороши? Тем, что они длинные, то есть длинные ласты они рассчитаны на глубокие погружения, то есть это для фридайверов очень отличный ласта. И для подводных охотников, которые ныряют там метров на 10, 15, 20. В морях там до 30 метров ныряют. Хорошо еще тем, что у них очень мягкая резина здесь вот в калоши, То есть. Нога спокойно заходит, не жмет, ничего нигде не натирает. Все удобно. Вот здесь вот сделаны специальные ребра, чтобы не скользить там по дну или на берегу где-то. Лапости, лопасти, кстати, сменные. Вот здесь вот два шурупа откручиваются. Можно поменять на более профессиональные лопасти. Это, Это стеклопластик там. Сэндвич какие-то лопасти лопасти. Как и у всех профессиональных ласт, конечно же, тут есть у нас угол такой сгиба, лопасти. Это для того, чтобы когда ты плывешь, у тебя ладошка все равно не сгибается вдоль линии твоего тела. Поэтому сделали вот такой сгиб. То есть -то горизонтально плывешь. Вот лопасть. Горизонтально идет, нога у тебя может быть чуть согнута. Так, еще. Какой минус этих ласт? Они пластиковые, то есть, соответственно, они предназначены для теплой, более-менее более теплой воды. А в холодную воду, то есть сейчас вот, например, зима начинается, вода 2-3 градуса, пластик дубеет, грибки становятся более сложными, Кислород тратится на это, то есть ты задерживаешь дыхание. И кислород очень сильно тратится на мощные грибки. То есть приходится больше сил тратить на грибок, чтобы уныть. А так, в принципе, очень для меня удобно вас, всем советую. Все. Если возникли какие-то вопросы, можете в комментариях изложить свои вопросы. Если понравилось видео, ставьте лайки. Также можете подписаться на мой канал. Компания Google будет уведомлять вас о новых роликах. Всем пока. Всего доброго.